Citilux рад сообщить, что линейка великолепных светодиодных светильников Starlight существенно расширена. Теперь модельный ряд состоит из моделей 12, 30, 40, 60, 80 и 100 Ватт круглой формы и 50 Ватт в квадратном исполнении с цветовыми решениями хром и золото. Благодаря широчайшему набору мощностей и размеров, а также вариантов крепления и управления, Линейка Starlight позволяет решить практически любую задачу освещения для современных жилых и общественных пространств. Особенностью всех изделий серии является специальная конструкция рассеивателя, дающая световой эффект, схожий с игрой бликов хрустальной люстры. Особенностями всех моделей с индексом R является наличие пульта и возможность управления яркостью светильника и цветовой температурой в диапазоне от нейтрального света, идеального в дневное время, до теплого света, наиболее приятного вечером. Режим ночника мягко подсветит контур обстановки в комнате, но не помешает сну. В линейке есть также модели без индекса R, не снабженные пультом и ночником, мощностью 30, 40, 60 Вт в круглом исполнении и 50 Вт в квадратном. У этих светильников Мощность управляется с настенного выключателя на уровнях 100%, 50 и 10, а цветовая температура фиксированная – это теплый свет. Любой из светильников от 30 до 100 Вт можно сделать подвесным, применив подвесную арматуру с высотой подвеса до 120 см. Серия «Луна» с классическим матовым рассеивателем, моделями 16, 22 и 30 Вт с аналогичной возможностью ступенчатой регулировки яркости. У этих светильников есть особенность. Высокая степень пыли защищенности поэтому их можно применять в помещениях с повышенной влажностью. Все светильники поставляются в удобной и информативной упаковке. Широкий выбор светильников новой линейки Starlight и Луна позволит вам подобрать светильник оптимального размера для комнаты или любого другого пространства, что обеспечит уют на десятилетие. CityLux Starlight, чтобы свет был элегантным, удобным и эффективным.